Здравствуйте! Очередная встреча экспертно-алитического клуба. Обсуждаем <клых> наше жаркое политическое лето. Вот. Э, немного о правилах, потому что у нас довольно много людей сегодня, мне кажется, которые первый раз. Э, так, ну, во-первых, мы ведем запись мероприятия, э, планируем его выложить в YouTube сегодня вечером, но, несмотря на это, Несмотря на то, что мы записываем мероприятие, у нас все еще действует правила чатом House Rule, но действует оно у нас э, избирательно. Э, вам нужно перед репликой, которую вы не хотите, чтобы попала в запись, э, сказать об этом, и мы такую реплику вашу из, э, из записи вырежем. Э, э, вот, э, просим вас... По возможности сообщать заранее, потому что потом возникают сложности иногда с тем, чтобы вырезать именно нужные части. Вот. Да, в общем, основное правило сказал Вадим, Валерия. Да, давайте вот... еще раз всем добрый день, давайте начинать. Тогда, наверное, на... представлю сегодня наших э, основных Спикеров мы так называем, потому что у нас на экспертных клубах у нас чаще всего большинство наших гостей и сами вполне могут быть спикерами, а часто и бывают спикерами на других наших встречах. А, Валерий, тогда, может быть, ты э, начинай по сути. И э, сегодня наши основные спикеры это Анатолий Паньковский, редактор сайта Экспертного сообщества Беларуси Наше мнение и белорусского ежегодника. Анатолий, привет. Привет. Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегических исследований. Привет, Аня. Здравствуйте. И также Петр, Петр Кузнецов, основатель сайта «Сильные новости». Гомель, приветствую. Всем привет. Да, сегодня у нас по получился очень... Мы всегда следим за разнообразием, у нас получился очень разнообразный экспортный клуб. Сегодня все наши основные спикеры обещают из регионов. А модерируем мы из Минска. Я Вадим Мажейко, Белорусский институт физических исследований, и передаю слово Валерии Костюговой, наше мнение. Здравствуйте, друзья. Мы собрались, чтобы обсудить... Прежде всего, то, чего мы уже достигли, и что мы можем отметить, вот, как мы можем диагностировать ситуацию и записать в актив белорусскому обществу. Антон, Юра Дракохруст пишет, что не тут ссылку какую-то ему кинул. Попробуй еще раз. Я предлагаю начать с Петра Ротковского и прошу вас, Петр, рассказать о своем видении, чтобы вы отметили качестве достижения. Спасибо, коллеги. Ну, год тому здесь так есть, есть и возможности похвастаться, а, а, а также есть возможности уколоть самого себя за, за некоторые экспертные ошибки. Но похвастаться можно тем, что год назад э, наш институт констатировал рост спроса на демократию, э, анализируя э, международные... Э, международные обзоры э, ценностей, э, в особенности The Economist Intelligence Unit, э, э, Freedom House, э, то есть там не только общие параметры, но тоже, тоже вникая там, э, э, в эти детальные параметры. Э, ну, вы, выкладывалась такая картина, что спрос на демократию в Беларуси э, довольно большой, э, даже больше, чем в странах-регионах. Вопрос только стоял в том, э, насколько высокую цену белорусы готовы платить за э, отстаивание демократических принципов. Ну и здесь, здесь это вот было не, неожиданно, что да, высокую цену белорусы готовы платить. Э, ну, с, с другой стороны, вот первые, первые, первые дни после выборов в мое интервью для настоящего времени был вопрос, насколько вероятно, что рабочие разных предприятий присоединятся к забастовкам или хотя бы, ну, ну будут забастовки. Я тогда сказал, что это будут единицы. Мне казалось, что рабочие, они слишком сильно, слишком многое могут потерять и слишком большой уровень влияния на них со стороны властей. Оказалось, что очень сильная, очень реальная попытка со стороны очень большого, ну там счет идет в тысячи предприятий, государственных предприятий было, было предпринято, чтобы таким образом повлиять на... На политическую, ну не сказать, даже это не, не совсем хорошее определение, не политическую, а на то, чтобы в Беларуси вернуть верховенство закона. Вот, то есть не с там, экономической повесткой, а именно вот с той повесткой, такой стратегической. То есть э, остановить вот эту систему фальсификации выборов и другие формы нарушения, нарушения закона. Это, ну, конечно, начало, начало нового этапа, неизвестно, сколько этот новый этап продлится, но вот этот, это движение снизу вверх, оно пошло, оно идет, оно коснулось ну, всех, ну, буквально всех сфер общества, в том числе номенклатуры, так называемые, или структур власти, самых разных структур власти, от э, телевидения, через министерство и до силовиков. Э, мы, как, конечно, многое для нас закрыто. А мы мы не с... можем... Я просто хочу послушать. Но мы Да, да. Не, не, не можем, не можем э, заглянуть внутрь, но можно догадываться, что по крайней мере, мотивационная составляющая номенклатуры, в том числе и силовиков, очень сильно надорвана. То есть, ну, чтобы работать там, на сохранение режима или там развитие, хотя бы, и, и тем более развитие вот этой нынешней политической структуры, ну, нет э, особой мотивации. То, что, то, что делается, но ну, это уже делается из, исходя из таких рисков, ну, в смысле, там, страха за, за свою жизнь, здоровье жизни близких, это очень-очень слабый мотиватор. Поэтому можем быть, можем быть уверенными, что мотивационная составляющая внутри там, силового блока номенклатуры, она очень надорвана вот этой, этой ситуацией. Но сколько сможет вот эта система работать, на воспроизводя вот эту систему страха, ну, может некоторое время. Тут многое можно сделать, запугивая, но в долгосрочной перспективе это очень-очень крайне сложно будет. Ну, скорее всего, просто какое-то преобразование будет в ближайшем будущем, но ну, не стоит слишком там сильно там надеяться в смысле это какого-то там ради, ради, радикальные такие изменения но вряд ли можно будет в ближайшее время произвести но э, но здесь но процесс запущен э, в смысле он идет Валерия не слышно вас включите микрофон спасибо говорю Петр э, да Прям совсем готова согласиться. Если так важно. И а, пред, предлагаю развить Анатолию Паньковскому эту повестку. Уже мне. Тебе. Я, меня поставили в конец гонки, ну ладно. Ой, тебя поставили в, в начало гонки, если смотреть по анонсу. Ладно, хорошо. А, ну, мы говорим о достижениях. У меня тут есть какой-то такой длинный список. Вот, хотя это Сибирь. достижения э, могут быть не достижениями с другой точки зрения, в зависимости, в каком месте поля политического мы находимся, я бы все-таки назвал такие э, элементы достижений э, ну да, вот мы вчера видели, что для того, кто находился в такой точке политического поля, как вертолет над Минском, что то, что для многих было достижением, казалось, что вот крысы бегут. Так что, конечно, оценка зависит от точки зрения. Да, конечно, надо сказать все-таки о беспрецедентной активности белорусов, политической активности, которая, может быть, ненадолго, но отвоевали улицу, освободили большинство политзаключенных задержанных во время Минских протестов. Во-вторых, я бы хотел отметить консолидацию каких-то профессиональных сообществ. Вот. Начиная от медиков, там филармоний, Купаловский театр и так далее. Вы знаете, белорусы очень какие-то дисциплинированные люди. И то, что мне раньше представлялось, Сильной стороной э, режима э, вышло каким-то другим боком. Понимаете, они выходят вот этими профессиональными группами, построившись, очень организованно, вот такие оказались в результате белорусы. Вот. <Drive practise> Разверну немножко тезис э, Петры. Действительно, я согласен, что очень важно, э, что э, к этому... К общенациональному протесту подключились практически все крупные предприятия, и даже не очень крупные, потому что пролетариат в историческом плане – это очень важная вещь. И это знают не только поклонники марксизма, но и исследователи, поскольку история подмигивает нам оранжевыми касками пролетариата. Конечно, я бы отдельно упомянул восхождение гражданского общества. Любая революция, я не побоюсь все-таки этого слова. По большому счету, начиная с традиции Великой Французской революции, это демонтаж старого политического порядка, когда на сцену выходит гражданское общество. Мы уже наблюдали во время пандемии его какую-то самоорганизующуюся активность. И теперь мы продолжаем это наблюдать в виде создания фонда солидарности и десятков каких-то инициатив, направленных на поддержку белорусов в этой сложной исторической ситуации. В целом, обобщая какие-то вот эти изменения или достижения, достижения, наверное, не то слово, я бы хотел сказать, что мы имеем дело, мне кажется, не просто с какими-то протестами, и не с политической революцией, а с социальной революцией. Есть такое направление в социологии революции, которое начинается, видимо, с Петерима Сорокина. Это первая волна. И есть, допустим, книжка... Алло. Да-да, мы тебя слышим. Да. Вот, Лайфорда Эдвардс, Лайф, Лайфорд Эдвардс, чикагский историк, у него есть книжка «Естественная история революции», можете там в гугле набрать, и вы сможете ознакомиться с какими-то признаками социальной революции. Дело в том, что мы ее, видимо, как-то пропустили, ведь политическая революция — это... Эпизод, венчающие социальные изменения, которых мы, может быть, не наблюдали ранее. Они происходили уже несколько лет. И неожиданно мы оказываемся вот в новой совершенной ситуации. А ведь революция, по большому счету, это демонтаж иерархии. Все знают, что такое иерархия. Я вам расскажу о некоторой ее особенности любой иерархии. Дело в том, что если взять такую детскую игру, есть кубики, то верхние звенья снимаются легче и проще, чем нижние. Поскольку, если мы вынимаем э, несколько кубиков снизу, то вся иерархия может там покоситься или вообще как бы рухнуть. Если мы меняем какого-то министра, это проходит незаметно. И сейчас происходит какой-то какой демонтаж иерархии, в котором участвуют низовые звенья специалисты, э, высококвалифицированные рабочие, в общем-то, то, что лежит в основе социальной пирамиды, то есть какие-то такие классы. И если Лукашенко говорит о том, что мы сейчас заменим там кого-то, шахтеров украинскими и так далее, это все не будет работать, поскольку в движение пришли нижние этажи всего того, что вот строилось и окостеневало в течение этих 20 с лишним лет. По-моему, времени начинает выходить у меня, и поскольку это не курс лекции, благодарю за внимание. Спасибо, Анатолий. Валерий все еще отключен микрофон, поэтому я тоже поблагодарю Анатолия. И, наверное, тогда передам дальше слово Петру Кузнецову. Как, как, как это видится, я не знаю, из Гомеля, из медиасреды, или как тут лучше сформулировать, с какой точки зрения? А, да, это... Мне очень важно, с какой точки зрения, как это видится. Сейчас точки зрения все более-менее похожи. Ну, кроме той точки зрения, которая на вертолете. Вот. Ну, чтобы просто чтобы не повторяться, потому что очень много уже было сказано. Я на такие вещи обращу, обращу внимание, что в первую очередь мне бросается в глаза, и что я считаю несомненным достижением, то есть несомненно позитивным таким фактором, это сам характер этого протеста, этих всех событий, которые сейчас происходят, вот как раз в контексте присоединения к нему, к этому протесту вот рабочих, да, притом рабочих с политическими требованиями, то есть э, очень бросается в глаза то, что э, этот политический кризис, эти протесты, они не экономические, они от плохого уровня жизни, они от э, недо, неудовлетворенности, скажем так... Моральным обликом власти сформулируем это таким образом, да? то есть, как говорил Петр Рудковский да, с самого начала, это очень, очень, ценностная, очень ценностная такая мотивация. То есть, это запрос на законность, это запрос на право, это запрос в конечном итоге значительно демократию. Притом, вот, анализируя, например, вот как бы те заводы, которые вступили в забастовки, я, например, обратил внимание, что на такой факт, что, ну, по большей части бас, бастуют как раз очень успешное самодостаточное предприятие, то есть где у рабочих хорошие зарплаты. На МЗКТ прекрасная зарплата у людей, БелАЗ очень успешное предприятие, Гродненское предприятие все успешные. И наоборот, например, Гумсельмаш так и никто и не смог раскачать, потому что а, он вот дотационный глубоко, да, и вот много других заводов и предприятий, которые именно дотационные, то есть не успешные, они остались ко всему этому равнодушными. Это тоже еще раз говорит о мотивации людей, то есть даже просто по пирамиде Маслов, наши люди, это вот очень хороший момент в том, что наше общество в большинстве своем доросло до политического протеста вот именно с такой мотивацией. А, значит, это вот очень важный момент, да, я, ну, как бы не буду говорить о том, что э, и так бросается в глаза, это и самоорганизация общества, и волонтерские инициативы, об этом сейчас очень много и пишут, и говорят, но я еще об одной вещи тогда коротко скажу, попробую, то есть это, возможно, очень пафосно так прозвучит и чересчур оптимистично, но самым главным, как бы, достижением всего того, что сейчас происходит, я считаю то, что э, система наша, она по большому счету уже сломалась. Она, по большому счету, существует во многом, продолжает существовать по инерции, потому что, естественно, она не может развалиться моментально на составляющие. но, но Фишка в том, что э, в течение всех этих лет она существовала и держалась э, очень крепко на трех важных факторах. Значит, это пропаганда, она же ложь, это популярность Лукашенко, либо пассивная э, готовность населения его терпеть, и это система наказаний. То есть я не говорю силовики, я не говорю страх, потому что это не только страх, это система наказаний, она намного шире, чем просто действие силовиков. Это в том числе и а, контрактная система, возможность увольнять рабочих, да, и постоянно висящий над каждым гражданином Беларуси, а, домоклов меч этого возможного наказания за инакомыслие, в зависимости от того, какое место этот человек в обществе занимает. И вот то, что если мы сейчас посмотрим на то, что происходит, то ну, система пропаганды и лжи, она, так сказать, во-первых, разбилась о свободный интернет, а на финальной стадии она вообще практически в физическом смысле сломалась, потому, потому что даже сотрудники БТ и УНТ там запастовали, да, то есть это уже не работает. А Лукашенко своим поведением в период пандемии, коронавируса, он, в общем, довел белорусов до того, что они четко сказали, что мы тебя терпеть не будем, больше то есть популярности и готовности терпеть как таковой не осталось и потеряла всякий смысл система этих вот эта система наказаний широкая потому что всю страну наказать невозможно невозможно уволить всех а, значит всех рабочих заводов и все те пару миллионов человек которые не за него проголосовали весь тот миллион человек которые во всей беларуси поучаствовал в мероприятиях это невозможно, то есть можно продолжать точечные репрессии, это можно, это можно еще делать очень долго по инерции, но э, смысл э, любой системы наказания, он в том, что наказание должно быть неотвратимым. Если уже люди попробовали и пришли к тому, что всех не накажешь, этого джина в бутылку назад загнать нельзя. И поэтому, может быть, я чересчур оптимистичен, но э, вот как бы обобщая то, что сейчас происходит, я убежден, что... Ну, сейчас идет обратный отсчет, а, какое-то время вот все это еще будет продолжаться, он так просто не уйдет, естественно, и ничего не изменится. Но огромное достижение всего белорусского народа последних месяцев, оно в том, что а, вот эти три оковы, да, три, три столпа системы, они были, а, в общем, надломаны, и, по сути, сейчас идет у системе такой период полураспада. Вот, ну, если коротко, то ну, так. Спасибо, да, Петр. Перед полураспад, это, это, как раз, хорошая метафора, которая как раз показывает, что перед полураспада это то, что иногда нельзя поторопить сильнее, чем оно есть уже, но, с другой стороны, полураспад, он не в общем, обратно его, там, затолкать в реактор, как, в на особенно, в Габрифе, знают, что обратно затолкать тоже как-то не получается. Остается, остаётся, в общем, ждать. Кстати, а... действовать, что-то делать, да. не просто. ну, ждать. да, да. Да, да, безусловно, когда там поют там, кино, мы ждем перемен, это не в смысле, мы сидим на диване и ждем перемен, да, а вместе да, да. в виду что-то другое. Ну, просто понимать, что это уже неизбежно, то есть, поэтому не опускать руки, не успокаиваться, как бы, а просто уже идти до, до конца в своей цели. Спасибо, Петр, тогда, Валерий, может, мы будем переходить ко, ко второму вопросу, который во многом... <связывание> Может, наоборот, и, типа. у нас нет рук, кто хочет добавить что-то, ah, или значит, ты, например, um, сам. Uh... Потому что, ты знаешь, ну вот все, что я, например, хотела сказать, уже сказано, мне фактически добавить нечего. То есть, ну, Мне нравится это про период полураспада, потому что я, может быть, э, ну, не знаю, мне кажется, каким то немножко цинично, ладно, вот Екатерина сейчас добавит тогда отлично, э, может, так, ну, немножко так на это глядя, не знаю, можно сказать, цинично, можно сказать, профессионально. но ну, мне кажется, было, было очевидно, что, конечно, никакими протестами нельзя там, коренным образом прям, вот, решить все проблемы за один день или одну неделю, так что ну, просто не бывает. Я уже, многие здесь уже там, метафору услышали, вспоминали про то, что даже там, когда в Польше после всех там, лет военной, военного положения и всего остального начался круглый стол между Иерусалимским и Солидарностью, даже тогда он длился несколько месяцев, и хотя в историческом контексте это кажется просто точкой, но вообще-то он длился какое-то длительное время. Поэтому, конечно, какой-то период будет нужен. Э, но действительно, мы, как бы, мне кажется, ждали этого очень много лет. Э, кто-то более коротко, кто-то там еще дольше. Э, но ну, поэтому можно еще подождать, немного, ничего страшного. Э, ничего страшного, система изменится там, не завтра, через месяц или через полгода, или через год. Вопрос, э, конечно, да, как только что правильно обсудили: не ждать сидя на звания, а действуя. Ну, в принципе, сам факт ожидания – это неприятно, но, в общем, не смертельно. Да, руки еще Анатолий хотел добавить, Екатерина и Андрей, да. Мы начинаем раунд дискуссии, да, насколько я понимаю? я думаю, в первом вопросе, может быть, добавим про достижения, а потом вернемся к спикерам и к нашему плану. Хорошо, но я, например, вижу, вот Андрей Лаврухин хочет Да-да-да, я же говорю, Анатолий, Екатерина и Андрей, да. Хорошо, да. Вот. Хорошо. Могу говорить? Нет? Да, а, Спасибо. Я, видимо, не закончил там выступление, забыв назвать еще один а, такой а, достиженческий параметр, как формирование новых политических групп. Если мы говорим о, о, обо всем лете, а не о горячем августе, этот процесс как-то пошел, и это было удивительно, как а, политические инвестиции появляются у людей, которые ранее их не имели. Я не имею в виду обязательно реальные, но может быть символические инвестиции. И речь идет не о приходе какой-то новой позиции на политическую сцену, а о какой-то глобальной реконфигурации факторов, которые, может быть, ранее лежали в основе всей этой да мозаики, но теперь мы видим, что появляются новые политические субъекты. Они сейчас находятся в стадии формирования, и мы их э, еще увидим. Причем я не имею в виду обязательно Координационный совет или что-то еще другое. Вот. И, э... А можешь какие-то вот, какие примеры привести, кого то имеешь в виду, там, не знаю, условно, там Прокопчив это сюда или это не сюда? Или какие другие примеры? Да, существует масса примеров, даже какие-то вот там бизнес-группы, скажем так, какие-то бизнесмены э, начинают как бы координироваться и выгоняют работников, выгоняют, не знаю, такое как-то так похоже на то, что выгоняют, идите на митинг, сегодня работы нет. То есть происходят какие-то интересные вещи, которые не всегда заметны, которые не всегда подмечают СМИ. Я считаю, что э, идет э, процесс формирования новой политической субъектности. Я уж не знаю, там э, многое появится из гражданского общества и так далее. Но это эффект политизации. Конечно, политизация пойдет на убыль, но многие из тех, кто впервые вдруг оказались, я не знаю, на площади или на Окрестина, они это не забудут, они уже будут участвовать в политике. Так же, как сегодня участвует, там, например, Дмитриев или, там, не знаю, можно упоминать за имя или нет, Конопадская. Упоминать в СУЕ. Вот, по крайней мере, Анна в фейсбуке оставила интересуюсь наше мероприятием. я не знаю, регистрировалась ли. Нет, не регистрировалась. Она просто так обозначила. Она просто интересуется, понятно. в стадии формирования политического Извините, а курить можно ничего, если я закурю? Мы можем обозначить, что курение вредит вашему здоровью и с этим дисклеймером пустить? Ну, просто я не знал, можно курить в или да, нет? Пожалуйста, Анатолий, да, пожалуйста. Не да, я просто думаю, да я, я, не... Я, я, никаких я не думаю, все <laughs> да. сигаретный дым не распространяется по зуму, поэтому какая же проблема? Да. Ну, mm -hmm. Можно уже, да? хорошо. Давай. Ну, да, Давай, да. так вам, прощи, Екатерина раньше руку поднимала, может, а соблюзем а, ну, гендерную смотри, последовательность. Как скажете, если Екатерина, я готов пропустить. Пожалуйста. Давайте Риша? я коротко еще отмечу, что я заметила издалека, что я вижу по своим друзьям белорусам, которые проживают в Бельгии, потому что вот те процессы, которые происходят в в диаспоре часто отражают процессы, которые вообще в, само, в самой стране. И вот я замечаю, что белорусы себя иначе начинают воспринимать иначе. То есть если раньше было очень типично для белорусов уходить в детей, уходить в работу, не интересоваться политикой, стараться не, не обращать внимания, что происходит вообще в Беларуси, потому что было бы вот такое отчаяние, отчаяние очень у многих и э, воспринимали события, происходящие в Беларуси, с болью, с... то сейчас, как бы, мне кажется, что вот такое зарождается ощущение себя храбрыми, смелыми белорусами, которые могут что-то что изменить, что судьба их в их руках. То есть вот, вот такое вот достижение белорусов вижу в данной, как бы, вот, можно сказать, уже революции, в течение этой революции. И второе вот еще особенность, которую я заметила, это... В патриархальном э, белорусском обществе э, тоже э, роль женщин э, тоже выходит на, на первый план. Например, есть вещи, которые, допустим, в Бельгии э, абсолютно то есть нормальные э, и равенство зарплат. Ну, хотя, конечно, существует не, некая разница между зарплатами еще, даже и, и в Бельгии. Но э, Бельгия все-таки... Это страна, которая пошла дальше в, права, ну, в вопросе прав, прав женщин и так далее. И сейчас, благодаря Светлане Тихановской и еще вот этому трио да, женскому, э, тоже э, женщины себя зарекомендовали как, э, то есть как лидеры, как э, то есть ответственные за, за судьбу страны и так далее. И мы это видели еще. Э, Второй очень важный такой этап был, когда вот женщины, преодолев страх 12 по-моему, числа да, августа, Вышли на улицы после вот этих вот просто ужасных событий, которые происходили в Беларуси, то есть набрались смелости, это вот был еще один такой тоже, мне кажется, очень важный этап, вообще формирование тоже беларусов как нации, то есть для, для сплочения и также повышение роли женщины вообще, как социальной и политической тоже в Беларуси. Спасибо, Екатерина. Все время обращаю внимание, что такое эта компания, что такое поражение махрового сексизма Лукашенко, которого рассказывала, что «Белорусы никогда президентом женщину, да что вы». И когда все там по заводских рабочих кричат, когда они голосовали за Тихановского, это просто прекрасный пример, что все такие, можно по-разному относиться к деталям, но вот такие, конечно, старые, совсем уж махровые сексистские вещи ну как бы не отражают настроение общества. Андрей? Да, я просто, ну, во-первых, хотел узнать, сколько времени, чтобы там Валерия просит, чтобы вкладывались как-то. — Да, укладываться это всегда хорошо. — час, я в магазин скажу. Максимум час. Хорошо, 희� 희� <voice> понял, Толя. — no, sabes, Ну, лучше, чуть я, я, да, я ну, хотел бы сказать, что вот да, я, может быть, не буду тогда очень сильно удаляться вот в эту общую политическую рамку, которая действительно предоставила возможность. Вот произошла такая слом-афектация, которую Мщиццова пишет, в частности, да, когда апатия превратилась в гнев, такая вот психологическая, важная коллективная психология, слом, да, и он был вызван, безусловно, вот той структурой мотивации, которая сложилась за эти месяцы, она связана, безусловно, с жертвами, с пытками, с теми травмами, которые вызывают уже не, значит, апатию, и абьюзивные отношения, их углубление, да, то есть соотношение жертвы и палача, когда мы зависимы друг от друга. А вот появилась часть в обществе, это часть общества, все-таки мы должны понимать, да, которая заявила протест, да, и стала вот, э, решила порвать с этими абьюзивными отношениями. Я вот об этом написал такую статью. Надеюсь, что она когда-нибудь все-таки появится в свет Сегодня, Сегодня, Сегодня ночью. Сегодня ночью. Ну, прекрасно. Значит, тогда я не буду в эту сторону удаляться. А вот какое достижение мне видится тоже, исходя из того, что Анатолий говорил о социальной революции. Мне кажется, я вот сейчас в последнее время смотрю, это касается моей уже такой экспертной деятельности, связанной с образованием. Вы знаете, что многие родители сейчас... Ставит вопрос, а стоит ли им вообще идти в школу, вести детей в школу, с учетом вот этого, значит, девальвации имиджа преподавателей, многих очень острых вопросов, последнего фразы Лукашенко о том, что нужно, значит, тогда увольнять учителей. Ну и в целом, я так понимаю, что и на детей, в принципе, он не сказал о детях, но вообще-то дети же будут спрашивать у учителей тоже, да, как им быть, значит, с детьми-то, собственно. Ну вот, допустим, учителей начнут увольнять, а детей что, да? То есть возникают очень важные острые проблемы. И к чему это может привести? При всех негативных сторонах дела, мне кажется, что это одновременно окно возможностей для таких вот социальных структурных трансформаций в сфере образования. Потому что сейчас будет расти неизбежно спрос на значит, индивидуальные планы обучения, на домашнее репетиторство, на частные школы. Значит, причем э, инфраструктурно это будет обеспечено и уволенными или ушедшими учителями, которые по тем или иным соображениям не хотят работать в системе, государственной системе среднего образования, и учениками и родителями, то есть вот та самая, э, те самые стейкхолдеры, которых никак не могли раскачать, мы эксперты там всякие, да, и провайдеры всех реформ, на самом деле вот эта нынешняя ситуация оказалась в силу вот этих драматических событий, стрессовых, которые фактически да, выбрасывают из системы вот этих а, инакомыслящих, протестно настроенных людей, которые проникнуты гневом и готовы порвать этот абьюзивный контракт, они будут создавать новые инфраструктурные а, вот такие а, ниши а, в сфере образования, и тем самым создавать вот такие, значит, э, как раз такие анклавы, скажем так, альтернативной реальности, по меньшей мере связанные с образованием. А через образование это будет мультипликация ценностей, и в дальнейшем этот будет механизм, видимо, работать. Вопрос, конечно, остается открытым, по какому пути здесь будет идти, да, если это будет, скажем, э, насколько на это будет, как будет на это реагировать государство, будет ли оно, например, облегчать как в качестве компромисса, да, в этой ситуации, да, на политические уступки не пойдет, но вот, например, возьмет, облегчит с, да там открытие частных школ или сделать послабление для те, вот такого тюторства для индивидуальных планов и так далее. Да? То есть вот в этом плане готовы ли пойти будет государство? Это вопрос, мне кажется, ближайшие дни. И, собственно, с 1 сентября мы увидим новую волну вот такого рода социального протеста, социальных трансформаций и будем видеть, насколько эти окна возможностей открываются, насколько они реализуемы, насколько они могут предоставить вот Такое измерение новой жизни, да, которое мы могли бы тогда назвать, наверное, ну, я так надеюсь, могли бы назвать завоеванием в том числе вот, mm -hmm. вот этих наших протестов. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я, например, может быть, только добавил, мне кажется, вот там любые, там любые слова власти о том, что значит там увольнять всех недовольных или несогласных учителей, мне кажется, это еще больше шапка, шапка закидательства, чем предложение увольнять пошел такое эхо. То есть, кажется, еще больше шамка закидательства, чем предложение увольнять бастующих рабочих там прям целыми предприятиями, потому что, учитывая там то те зарплаты, которые есть у белорусских учителей, и то положение, какие-то дополнительные нагрузки, которые у них есть, и, если, говоря, если оттуда там уволят тысячи людей, я просто не представляю, где власть найдет новых к началу учебного года. Так что, мне кажется, все будет такие общие слова. По факту мы возвращаемся к тезису, которую говорил о том, что всех как бы, увольнять слишком массово э, нельзя. Что уволить коллективы всех тех там, школ, где посчитали правильно голоса, это что же тоже будет системой образования к первому числа. Хорошо, ну, если это да, и мотивация, это речь идет не только о том, что понятно, что это такая риторика значит, главы государства. Но я уверен, что это больше, не в меньшей степени будет инициировано как раз таки стейкхолдерами, родителями, учителями самими, для которых вот даже прежний контракт, прежние условия без изменений будут просто уже неприемлемы. Дело не в этом, да, то есть вот главный гнев, который сейчас исходит, в том числе и носителей вот таких, да, настроенных, значит, протестно настроенных преподавателей, родителей, ну, и, и, и, да, и детей потом они же тоже будут транслировать, особенно те старших классов, он уже будет считать статус-кво, а больше ничего власть не может предложить. В лучшем случае, что она может предложить, уже будет неприемлемым. В этом смысле, по-моему, это совершенно не важно как это будет играть роль, да, там, это шапка закидательская, или действительно найдутся директора, которые начнут реализовывать этот призыв. Более того, как мы знаем, что есть такие директора, которые с запасом даже прогибаются, вот, опережающим образом начинают реализовывать, да, значит, вот, мне кажется, это неизбежная тенденция. Ну, Разное спасибо. Валерия? Да, я хочу Андрея поддержать в этом вопросе, напомнив про то, как фактически родители и, скажем, передовые учителя ну, обломали планы Лукашенко относительно образования во время в окончании прошлого учебного года во время эпидемии COVID. И никакие его громы и молнии не спасли ситуацию, просто дети не ходили в школу. <coughs> вот. И а, хотела вот еще что а, добавить по поводу того, что мы высказали а, в качестве да, достижений и даже немного затронув а, возможности добавить то, что ну, то, что мы все отмечаем, это везде, конечно, отмечается, но все-таки это, конечно, что белорусы очень и очень продвинулись по пути строительства нации, нации да, да. Да, и теперь, конечно, бело-красный белый флаг, символ этой нации, он совершенно другое уже значение приобрел в ходе вот этой борьбы за свои права я не знаю прошу прощения говорил ли Петр и коллеги о феминизации как такой гуманизирующим факторе да ну, очевидно значит. что значит ева сутина и это а. еще один образ который наряду с ефросиней полоцкой будет а вот усиливать эту феминизацию, а феминизацию, я понимаю, как драйвер модернизации, гуманизации общества, да, и вот в этом отношении, при том, что, да, брутальность, мы там не знаем, что ей противопоставить, но по большому счету, все-таки, именно женщины усмирили, значит, вот этот агрессивный этос, э, э, милитаристский этос э, э, властей, и это, безусловно, я не знаю, говорили об этом или нет, а если даже говорили, ничего страшного, нужно будет еще раз повторить, да, что вот на самом деле, это такой очень важный, важный драйвер и мотор гуманизации общества, который нельзя недооценивать, несмотря на, казалось бы, эфемерные такие инструменты и способы воздействия. Спасибо. Есть ли у нас еще кстати, руки по поводу ну, каких-то достижений? Сказать, да, Антон, ну, да, отлично. Значит, во-первых, в чате есть вопрос от Милана Чернова, это graduate student Оксфордского университета про мотивацию силовых структур. А во-вторых, есть рука от Галины Кашевской. Так что, не знаю, давайте Галина... Ну, можем... это, может быть, тогда... Да, давайте сейчас разберемся, давайте, может быть, с достижениями, потом, да, перейдем к вопросам по поводу да, мотивации силовых okay. структур. А... Мы вернемся. Галина, у вас что-то про победы? Да, я хочу достаточно кратко, и, в принципе, в контексте того, что вы далее, я подключилась немножко позже, Достижений возможности. возможностей. На что обращают внимание вот вокруг то, что я читаю и сама слышу, и обсуждаю еще с коллегами и друзьями, э -э, роль женщин. И знаете, в контексте чего? Первое, вот эти цепочки женские, и никто не смеет, даже сам Лукашенко сказал, что никто не будет э -э, нападать, типа если на женщин мы типа не нападаем очень большая роль. Но здесь же, вот в контексте возможностей, мне даже сказал американский друг, профессор психологии, он говорит, почему вам не воздействовать на силовиков через их жен, через их женщины. Я вспомнила, помните, был фильм э, Лисистрата, когда эти женщины становили там войну с Испартой, да? когда они отказали им в любви, они, значит, стирать, мыть, убирать и так далее. И здесь, фактически, есть какое-то такое рациональное, наверное, что какие-то возможности здесь надо использовать, потому что я просто думаю, вот женщины, у них дети, у всех силовиков, у всех учителей, у всех там, членов правительства, у них есть дети, у них есть жены, у них есть друзья, и их дети пойдут в школы. И я все время думаю, а как же они там будут все-таки, как к ним будут обращаться в их сообществе? Ну, то есть я вот здесь вижу такую возможность, что эта роль женщин, она должна как-то усиливаться для того, чтобы вот эту напряженность снять. И даже на сторону граждан, на сторону протестного движения в поддержку привлекать все больше, так сказать, структуры силовые и парламент тот же самый и так далее. И вторая... Второй вопрос – это политизация. Очень выросла вот эта политизация действительно граждан, и здесь важен вопрос даже защита, самозащита и поддержка нашего вот этого Координационного Совета. Вчера выступал там, или не вчера, а Латушка выступал на днях. То есть я послушала, и там его было заявление, то есть когда возбудили уголовное дело против членов КС, и на самом деле сегодня уже там забрали Ковалькова, да? Получается ситуация такая, что а как их защитить? И он, а на самом деле многие вокруг меня там и в Лондоне друг и тот же американец, вам надо создавать партии политические. И тогда возникает вопрос. И Латушка конкретно сказал, говорит, вступайте в члены КС, чем больше будет граждан вступит в этот Координационный Совет, не в Президиум, в Координационный Совет, тем говорит, всех не арестуют, всех не привлекут к уголовной ответственности. И здесь тогда вопрос вот этого единения и взаимоподдержки всех граждан. Это первое. Ну и второе, на базе этого КС можно будет тогда и, наверное, партию создавать. То есть, ну вот такая возможность появляется. Ну, вот это то, что я так вижу, достижение возможностей, которые можно использовать в будущем. Спасибо, Галина, спасибо. А, ну что, если у нас еще кто-то, кто хотел по, по достижениям высказаться, или давайте тогда подведемся дальше со, с нашими основными спикерами по вопросам, и потом, да, перейдем к, к, к вопросам-ответам. Нет, я больше не вижу, давайте, наверное, двигаться дальше. Ну что, тогда давайте про стереотипы. То, о чем вот мы говорили с Валерией, действительно, наверное, это лето, это в том числе лето такой реакции на стереотипы белорусской политики, потому что, наверное, какие-то из них, может быть, подтвердились, а какие-то, наоборот, были улицы просто опровергнутые. Вот, Наверное, я уже, по, так, по сути, это таким файстартом начал, когда говорил о о том, что стереотипы Александра Лукашенко про такой вот махровый сексизм был ну просто совершеннейшим образом у Люсси я сказал что нет, совершенно нормально все, там заводские рабочие могут там, всем цехом голосовать за Светлану Тихановскую, их вообще совершенно не смущает, что она женщина. А какие еще а, видим стереотипы, которые, может быть, или были опровергнуты вот так же радикально, или наоборот, может быть, какие-то подтвердились и вот реализовались на практике? Давай, так, наверное, может быть, в том же порядке, как и Начинали? Петр? Петр? Стереотипы, да, да, извините. Э. Да, стереотипы, примерно, или, наоборот, подтверждения. Стереотипы, то есть устойчивое воображение о какой-то социальной группе. Вот Какие здесь могли быть стереотипы? Ну, ну, впрочем, значит, ну, каждый, каждый стереотип он, э, сов, вмещает в себя какую-то там долю правды, большую или меньшую там это стереотип, это вообще.. Э, значит, нормальное, нормальное функционирование человеческого мозга, то есть невозможно всю действительность во всех всевозможных нюансах воспринимать, в том числе и социальную действительность. Потому здесь вопрос не столько, какие там стереотипы были так полностью, там, ну, подтверждены, да. в, в какой мере, лучше задать вопрос, в какой мере мы должны модифицировать наше воображение о, о, о вот этих частичных истинах о, о белорусах, белорусках. Вот. Ну, что толерантный, померкованный белорусский народ. И я думаю, что подтвердилось и, и модифицировалось. То есть вот эти мирные протесты, очень культурные, взвешенные, без лишних там эксцессов, то есть ну, в ситуации, когда э, вовлекаются в какое-то движение э, тысячи, десять тысяч, сотни тысяч людей, <coughs> это повышается, очень сильно повышается вероятность того, что там будут ну, самые разные э, элементы, так, немножко э, э, грубо говоря. вот. Но здесь... Даже когда появлялись такие вот элементы, то есть там радикальные, деструктивные и так далее, они все-таки ассимилировались вот этой культурной, взвешенной, эластической в своем действии массой, массой в таком хорошем смысле слова. Это, это вот то, что ну, мне, например, очень позитивно впечатлило. То есть белорусский народ, который вот да, является толерантным, является э, вот этим умеренным, одно, а в то же самое время очень настойчивым в требовании некоторых таких фундаментальных вещей. <coughs> Это одна вещь. Другая вещь, насколько эластичен. Вот э, я э, ну, там, эксперт э, с, с, там, с определенным академическим бэкграундом, <coughs> там, э, магистрская, докторская степень. И я вот э, эти последние два-две недели я в каком-то смысле учился от, от белорусов, вот от граждан белорусов, белорус, которые ну, э, в, своей, в своей подавляющей массе абсолютно не являются там экспертами. Учился в чем? Учился вот такой эластичности политической э, вот, и патрический ну, прагматичности. Может немножко это звучать папостно, но но все-таки ну как-то сопоставляя и с теоретическими знаниями, и с э, знаниями об эмпирических исследованиях, каким образом, каким образом оптимально э, вот, преодолевались авторитарные системы, э, ну... В, на каждом шагу вот вижу, что действие вот этих ну, протестного руха, она очень грамотная, то есть без лишних там эксцессов, с сохранением такой большой гибкости, одновременно с сохранением этого стержня требований, это остается все время на такой постоянной повестке дня, там 3 или 4, там 5 порывах пунктов, они постоянные, они скоростные, это дает единство этому движению. Вот в плане вот такой значит сосредоточенности на таких стержневых принципах здесь есть, а что касается тактики, способа де де де де деятельности, здесь такая большая гибкость и креативность. Это, это действительно так впечатлило, ну и ну принудило пересмотреть многие воображения о белорусском обществе. Ну, я и до этого так, значит, не сказать, чтобы имел какое-то там плохое мнение, а белорусское ну, всегда видел большой потенциал в белорусском обществе, но не, не думал, что вот, вот такие вещи увижу в этом протестном движении. Спасибо. Петр Анатолий? Мы говорим о стереотипах, да? Да, стереотипах подтвержденных или, наоборот, может быть, разрушенных. Да. Ну, как редактор э, большого числа текстов, я кое-что знаю про стереотипы. И э, самые, ну, в первый черед я бы поставил стереотип широко распространенный. Я не говорю о том, что я разделял не, или не разделял его, а о том, что он э, существовал до этого лета стереотип о том, что игнор может работать как эффективный инструмент э, противостояния авторитарному режиму или даже демонтажу его. Вот, это не так. Потому что, в принципе, власть, э, во-первых, устраивает то, что люди не идут на выборы, игнорируют их и... Более того, я скажу, что даже, как выяснилось, избирательная система не рассчитана на такое количество голосующих. Мы видели, как произошел локдаун ее. Огромные очереди людей, которые стояли на улице и не могли проголосовать. Мощность нашей избирательной системы не рассчитана на самом деле на какие-то там 87% политические... Вернее, население, имеющего политические права. Стереотип о бойкоте выборов, в общем-то, оказался несостоятельным, я считаю. Второй стереотип касается политического лидерства. И уже в передачах, я во многих текстах и наших украинских коллег, российских, вот передача Невзорова, они там говорят, все это очень интересно, но нет политического лидера вот самая интересная вещь и даже поразительная может быть для меня то, что все дело идет без явных общенациональных лидеров и нормально себе вот так вот развивается и это удивительно, поскольку всем всегда казалось, что он должен быть обязательно, политический лидер или там единый кандидат, вы знаете очень много споров было об этом вот едином кандидате отсутствие таких крупных лидеров общенационального масштаба, в техническом плане это хорошо, поскольку их трудно арестовать тогда. Всех. Зачинщиков и буйных. Вот, настоящих буйных мало, да, как говорится, вот нету вожаков. А, Во-вторых, это показывает, что самоорганизующийся ну, потенциал самоорганизации общества выше, чем мы ранее предполагали, это тоже был какой-то стереотип о том, что э, нет начальника, значит, нет, вот ничего не будет такого особенного. То есть мы ранее жили, получается, в эпоху какого-то сакрализованного начальника. А сейчас я вот наблюдаю, как там на митингах в Гродно, везде там люди <coughs> и выходят, и что они говорят этим начальникам? То есть это э, тоже элемент сокрушения каких-то иерархий. Я вот не знаю там, что новый мэр Гродно будет делать с этим населением. Долго ли он сможет им ими так, так сказать, управлять? А, это не означает, что вообще отсутствует феномен политического ли лидерства, но он как-то изменился и существенно. Получается, что какие-то маленькие координаторы или какие-то люди скажем так, без тотальной ответственности, очень ну, э, способны, очень э, обладают возможностью как-то организовывать какие-то локальные акции, которые в итоге сливаются в какую-то более масштабную картину. Вот. В-третьих, э, и это связано э, с феноменом политического лидерства. Я раньше читал о том, что, ну, как происходит э, процесс перетекания голосов от одних кандидатов в других, но как бы не до конца верил. И мы видели, как голоса, э, протестные голоса от Бабарика там э, последствии цепкало, перетекали в конечном итоге к Светлане Тихановской. То есть власть рассчитывала на то, что мы убираем, значит, там, лидеров гонки, и гонка Гасится из-за того, что там как бы едут более слабые маленькие автомобили. Ничего подобного. Процесс начинает, вот протест, протестный потенциал э, нарастает, в том числе и за счет каких-то, как, казалось бы, э, первоначально незначительных вот этих как бы фигур. Им делегируются какие-то полномочия, и в конечном итоге все идет к тому, что в принципе революцию может возглавить пустое место. Вот такая интересная штука получается а, насчет этих стереотипов. Да, получается, что они как-то связаны, эти стереотипы, вот с тем, что мы увидели. То есть мы видели, что мы жили в каком-то обществе с четкой иерархией, с определенным культом насилия, героизации да. насилия, скажем так. И... А... Просто словно мы перешли к какому-то другому вообще типу организации общества, где иерархия. Нет, мы, мы, мы еще не перешли, но любая. Перешли. Почему я подчеркиваю, что это социальная революция, это демонтаж существующих иерархий, где уже не надо ни Ленина там, ни, ни uh, лидера солидарности, я забыл там. Я все будет работать без них оказывается это удивительная штука мы наблюдаем это вот и это может быть уроки для э, всемирного значения для друг, других стран вот. да. ну, они могут быть уроками если будет успех А пока его нет к сожалению мы торопимся с уроками э, э, Толя, не не опережай события дальше еще про, про будущее еще поговорим дальше хотел бы Услышать, да, Петра я, у меня я... еще были замечания, вижу, у Екатерины тоже есть рука. А, Петр, пожалуйста. Ну, мне кажется, что анализировать, насколько те или иные стереотипы белорусской политики себя подтвердили, либо дискредитировали, на самом деле еще достаточно преждевременно, потому что многие процессы сейчас еще находятся в динамике. И нем многие вещи, они еще как бы непонятно до конца, каким образом именно они развиваются. Тут есть очень... Ну, то есть, если мы даже вот возьмем, э, начинаем анализировать по каким-то конкретным моментам, да, вот пресловутая толерантность. С одной стороны, это такой стереотип, что да, с одной стороны... Вот белорусов всегда говорили, что они толерантны, потому что они все терпят. А вот в этом году они перестали все терпеть, да, вроде бы как стереотип сломан, но с другой стороны они продолжили мирно себя исключительно вести, и таким образом вроде как стереотип подтвержден. Да, я могу сказать что только сейчас, что один стереотип подтверждается на сто процентов. это тот стереотип, что а для существующей белорусской власти нет практически никаких правовых и иных сдерживающих факторов в стремлении неограниченно эту власть сохранять. И, и так сказать, единовластно ее монопольно удерживать. А многие и подтверждают себя... Прошу прощения, что-то... Да, это работающий стереотип, согласен. Ну, просто я сразу соглашусь. Да, да. И с другой стороны, как бы, наверное, это, это все и логично, что сейчас именно так обстоят, обстоят дела, потому что стереотипов о белорусской политике, вообще действующих, ну, реальных стереотипов, наверное, могло быть и должно было быть крайне, крайне мало, потому что в Беларуси не было никогда нормальной политической жизни. И этим, для формирования нормальных, сколько-нибудь, так сказать, релевантных стереотипов просто не было никогда никакой почвы, кроме той, которую давал своими высказываниями президент, либо титульная оппозиция своими действиями, и отсутствием, либо отсутствием этих действий. Вот. И возможно, что это хорошо, потому что а, сейчас, когда общество вступает в настоящую политическую активизацию, в настоящее такое политическое возбуждение, а, ну, опять же, может быть, это преждевременно, ну, если в идеальном варианте все-таки как бы, революция случится и система будет демонтирована, то фактически мы вступим без, без лишнего багажа каких-то ненужных абсолютно нам в будущем вещей. То есть, если мы говорим сейчас о том, что белорусская нация формируется прямо сейчас. Что события эти очень сильно подталкивают формирование у нас политической э, белорусской нации, то аналогично они и очень сильно подталкивают сейчас формирование у нас политической культуры и, соответственно, тех или иных моделей поведения, которые впоследствии стереотипами-то и становятся. Спасибо, Петр. Я бы, наверное, тогда еще да, помню рука Екатерины, и Андрей хотел добавить. Я бы очень хотел обратить внимание на э, два, мне кажется, очень важных стереотипа, которые мне кажется, были опровергнуты. И, э, во-первых, это конечно такой стереотип о том, что вот Беларусь — это моя хата с краю. Э, это, наверное, приятно началось не, э, не только во время выборов, это э, очень сильно проявилось еще во время ковида, когда мы увидели просто огромную волну солидарности, когда выяснилось, что белорусы и могут, и способны э, самостоятельно на уровне такой низовой гражданской самоорганизации э, решать, ну, просто чрезвычайно серьезные вызовы, потому что, ну, мы же все понимаем, что проблема протажа, там, обеспечения там, всем больниц, там, средствами защиты и всем остальным это проблема, которая стояла не только перед, там, белорусской системой, а, в общем, перед всеми странами, даже тем самыми развитыми и передовыми, это тоже было серьезной проблемой, и тот ответ, который мы видели со стороны белорусского общества, где нашлись и те, кто в необходимых количествах жертвовал деньги, и те, кто умел все это правильно логистически организовать, вот силы солидарности мы увидели тогда, хотя, конечно, сейчас на фоне сборов солидарности к репрессиям, там уже больше 4 миллионов долларов, конечно, прошлый сбор этих 375 тысяч долларов на ковид уже кажется таким несерьезным рекордом, но буквально пару месяцев назад он и был. И э, вот эта солидарность, она становится тоже очень важным, мне кажется, кирпичиком, в том числе, когда мы говорим о формировании э, нации. И вторая вещь, такая, может быть, уже более локальная, касающаяся именно политического, у нас ведь, наверное, практически все президентские компании, в том числе, ну, если не брать 15-й год, сводились к тому, что если мы собираемся делать какой-то вот протест, вся компания, она как бы ведет к некой вот кульминации в одной точке, в том числе физической точке, что вот протест будет там на площади, он будет в один вечер после выборов, на него приедет вся страна из всех регионов, все будут протестовать в одном месте, и тут ну, как, по, по замыслу, наверное, тех, кто это делал, вот так вот и будет победа, если будет достаточно людей. А белорусы сейчас показали, что, оказывается, протестовать, когда там, 9 и прикрывали постоянно центры города, оказалось, что для протеста подходит вообще любое место. Оказалось, что протестовать можно в спальном районе Минска, можно протестовать во дворе. А оказалось, что можно протестовать параллельно во всех регионах. Оказалось, что можно протестовать там, в агрогородках и поселках. Да, конечно, если бы там, не знаю, месяц назад мы спросили каких-нибудь именитых э, политологов любых, спросили, какие перспективы протеста в агрогородках э, уличного, ну, конечно, казалось бы, что нет. А, оказалось бы, что протестовать можно везде. А, совсем, понятно, что для этого нужна такая вот, наверное, огромная политизация общества, иначе это не будет возможным. Но оказалось, что для протестов совсем не обязательно собираться только в одной точке. Хотя мы видим сейчас в эту компанию и этот инструмент, активно используется, вот эти протесты по воскресеньям, но оказалось, что можно и по-другому, если нет возможности в том числе собраться в центре. И это те вещи, которые тот опыт, который, что мне кажется, особенно ценно, он с нами останется, в общем, независимо от того, что и когда трансформируется в белорусской власти. Это просто опыт, который мы теперь про себя знаем. Ну, например, мы знаем, что если будет какой-то огромный вызов перед обществом, всем понятный, то мы способны на такую солидарность. Может быть, это будет политика, может быть, эпидемия, может быть, что-то еще, о чем мы сейчас не думаем. Это просто что-то новое, что мы выучили про белорусское общество. Мы тогда продолжим по, как были руки, Екатерина, Андрей, кто то еще. Я вот и коротко еще отмечу, что, что меня поразило как бы в, данном, в данной ситуации, во-первых, запрос на демократию, потому что э, вообще среди из иностранных исследователей по Беларуси имеется такой стереотип, что белорусы принимают социальный контракт, то есть согласны то есть стабильность э, стабильность и работа в обмен на, на лояльность властям, то есть а здесь мы видим то есть, требования в основном политические, то есть проведение прозрачных выборов, то есть люди искренне возмутились тем, что их не допустили как наблюдатели на, на, на участке во время избирательной кампании, то есть вот это меня, например, поразило. И еще меня поразило, что в такой авторитарной стране до сих пор то есть, не было уничтожено, то есть творческий потенциал нации, потому что мы видим, что какие белорусы были творческими, какие плакаты они сделали, то есть для того, чтобы протестовать против режима. То есть это творчество, оно мне меня, то есть поразило. Вот. И еще, что такой вот тоже стереотип о белорусах, что белорусы партизаны, вот это тоже, мне кажется, что это подтверждается, что сейчас Белорусы настроены на продолжение протеста в новых формах. Не только выходить на улицы, то есть для того, чтобы показать свою как бы, численность, но в то же и время и делать такие, такие партизанские такие, сказать, действия, например, там, учиться, например, только у своих преподавателей, или выдавать зарплату в конвертах или снимать массово валюту. И то есть такие партизанские то есть, э, такие вот, э, действия. Спасибо. Спасибо, Екатерина, Мне да, про партизанское действительно очень интересный взгляд. Мы, глядя раньше, это вот, партизанское, скорее как кто-то может тихо и А вообще, если, ну, если подумать, партизанская борьба это ведь... Это противоположность тому, чтобы, значит, собраться в большую армию и вот один раз там, провести генеральное сражение. А в партизанской борьбе не бывает генеральных сражений, но зато партизанская борьба это что-то очень долгосрочное. Это не люди, которые там перегорели и решили с партизан вернуться обратно. Партизаны это то, когда люди готовы к очень долгосрочным солидарным действиям, так если подумать. Андрей? Да, я я по нескольким тоже вот пройдусь таким стереотипом. Но вот первый касается, собственно, того, о чем, по-моему, говорил как раз Петр Кузнецов. Я разовью только, может, по-другому скажу эту мысль о том, что вообще действительно у нас большому счету политика... А ты где? В Палачном городке где-то сидишь? Я вижу там как бы... Например. Да, в Палачном городке. Я уже давно э, протестую на, возле Стеллы. Разбил палатку большую и, и в ней сижу. <сосе> Присоединяйтесь <сосе> все, <сосе> да. <сосе> значит, э, так вот, э, значит, первое, что хотел сказать, вот то, что, собственно... Политика олицетворялась у нас одним человеком. И в общем и целом это было и э, артикулировалось так, что вы не лезьте в политику, как бы, да, я занимаюсь этим, есть специально обученные люди, но главное это я как бы да, отвечаю за политику. Вот э, главный стереотип, что. И во многом он работал. В принципе, говорю, ну да, наверное, он как бы умеет, там, является каким-то. Вот этот стереотип о том, что один человек вполне может заниматься политикой, решать, он такой был, решал да, вот всех вопросов и проблем, вот этот стереотип рухнул окончательно и бесповоротно. Более того, сегодня мы понимаем, что этот стереотип, значит, который по-прежнему официальные эксперты продолжают как аргумент: значит, предъявлять: что вот если не Лукашенко, а он гарантирует стабильности, то государство рухнет. Для всех стало понятно, что вообще сам Лукашенко и его окружение представляют ближайшее представляют наибольшую угрозу, вообще, да, так сказать, вот собственно самому государству. И жизни, жизни граждан, собственно, тех, из которых это государство и общество и составляется. И в этом смысле вот этот стереотип, который очень силен был, ну, если не Лукашенко, этот шест как бы рухнет, то тогда вся наша палатка сложится, вот мне кажется, это очень важный такой, да, он девальвировался целиком и полностью. Второй важный стереотип, который был очень долго у оппозиции политической. Значит, долгое время считалось, что вот если выйдет 200 тысяч человек на улицу, все, режим рухнет. Ничего подобного. Мы увидели, что ничего подобного, режим не рухнул. И вот это выводит на очень важный второй момент, связанный с теми да, стереотипами, которые не было провергнуто, которые подтвердился, на мой взгляд, да, что все-таки в политическом смысле наше сообщество недостаточно решительно, но, э, да, это нельзя сказать о том, что оно, да, как бы там это плохо или хорошо, потому что, да, мы могли бы сказать, вот мы пошли по сценарию там украинскому насилию, неизвестно, чем бы это закончено, насколько он успешен, скорее нет, да. Но, тем не менее, вот мы политических целей так и не достигли, сейчас, по меньшей мере, в острую фазу, да, протестов. И в этом отношении это такой, мне, на мой взгляд, да, подтвердился, что вот все-таки по-прежнему да, белорусы недостаточно решительны в той воле, которую они. Да? да, отчасти это снимается тем, о чем говорилось: что стратегия, тактика другая. Это партизанские, это нерешительные боевые действия, не одна битва, а это вот такое растянутое во времени партизанское движение, где происходит эрозия да, в разных местах. Вот. Возможно, этот аргумент снимается. Следующий стереотип связан действительно вот с тем, что у нас есть масса какая-то, болото, которая, да, электоральная, которая не владеет ни языком, значит, политическим, ни э, не в состоянии артикулировать свои интересы, ни, так сказать, вообще проявлять какую бы то ни было политическую волю. Вот этот стереотип тоже был разрушен, очевидно, да. Мы увидели, что на самом деле... Ну, не знаю, там вот, например, одна из женщин из Нафтана, которая вела, она вообще готова политический лидер. Она настолько умело формулирует мысли, и мы увидели вообще из вот этих представителей рабочих коллективов, фактически готовых там лехов в Валенции, да, вот их несколько причем появилось, и они вот так себя артикулировали вполне на, на таком языке, который, ну, не все, даже наши оппозиционные там системные политики владеют. Им, Например, если мы сравним с Черечным, извините, за, так сказать, да, вот, э, увидим и, и, и с некоторыми другими. Значит, вот это очень важный такой момент. Я также бы сказал, что вот э, очень важный стереотип о том, что белорусы очень э, э, конфликты внутри самих себя, что они разъединены, и постоянно вот это бульбасрач, да, который у нас есть, такое словечко, любят друг друга, значит, как только вот там что-то появляется, еще не медведь, значит, э, но ну, уже делят шкуру медведей, начинаются какие-то растры, растры, Удивительно, но вот в этих экстремальных ситуациях, вот в этой ситуации мы увидели, что никаких даже намеков на это не было, по меньшей мере, из того, что видно было в публичном пространстве и поле, значит, и э, все требования разных коллективов абсолютно били в одну точку. То есть как бы не было никаких там, да, тянуть одеяло, а мы себе, значит, вот там увеличим зарплату, попросим, а мы еще что-то, то есть не было никакого такого партикулярного, да, интереса. Ну вот, наверное, и все, что я хотел сказать. Спасибо. Да, кстати, спасибо, Андрей. Вот согласился действительно с последним пунктом. То, что меня лично очень вот так вдохновляло, это я вот специально все, которые в публичном поле находил вот эти значит, декларации требований рабочих заводов, иногда написанные так немножко коряво от руки на листике бумаги в клеточку с мятом. Но насколько они все повторяли пункты, там, да, прекратить насилие, освободить поле и хотим новые честные выборы, насколько они все четко это, артику, это артикулировали, там, в разных формулировках, то вот, суть сохранялась реально у всех, которые я видел. Это было вдохновляюще, то есть насколько, насколько было вот это вот э, единство, понятно, только по базовым пунктам, как только там будут вот эти самые новые выборы и детали, тут обнаружится, что в деталях все могут расходиться, но вот это единство по базовым принципиальным пунктам, это действительно очень хорошая вещь. А, можно еще последний я просто хотел сказать бы еще вот последний наверное то что вот для меня было как гуманитария да, так сказать соц, соцгума представители соцгума да, впечатляющим образом потому что на самом деле ведь вот дегуманизация на уровне образования колоссальная происходила и в общем-то и на уровне там да, вот этой как бы сокращение всяких там предметов и прочих, все, значит, в школах, в, там, в университетах и на уровне демонстрации каких-то вот такой ультрапрагматических ценностей, да, то есть, когда все эти гуманитарные ценности и прочие гуманные установки, они, ну, как бы выходили из, из, из этой системы координат, они вообще не были в ней. И вот поразило, насколько были все потрясены вот этими, значит, насилием, да, и пытками, и всем остальным, именно из рабочей среды людьми в том числе, да, прежде всего. Вот они несли вот этот на острие морального гнева, морального, да, вот этого потрясенности. Потрясенности морального гнева, и вот в этом чувстве потрясенности Распишись, моральной... На острие ножа. Да, да, вот они как бы оказались как раз-таки в каком-то смысле даже... Ну, образцом, примером для подражания, потому что они рисковали гораздо больше, чем многие из нас, э, своей работой, и своими, да, вот э, такими. Вот это вот, мне кажется, тоже важно. А Можно я вот скажу еще насчет решительности? Я бы просто хотел добавить, я просто живу недалеко от э, универсама Рига, вот... Я как раз универсам Рига я не имел в виду. Ну, надо сказать, что вот, например, вчера я разговаривал со своим знакомым из Москвы, российским журналистом, Ильей Азаром, вот Илья говорил: что такого уровня беспредела и такого уровня насилия, которые применяли силовики, он не может сопоставить вообще ни с чем. Человек очень опытный, побывавший много везде, ну, много где. И надо сказать, что люди, несмотря ни на что, выходили под шумовые гранаты. Они, значит, делали баррикады. И тут был отмечен женский протест, но, в общем говоря, мужской протест, который был как бы в эти три дня довольно активный, он вообще тоже сыграл свою роль, как мне кажется. Я его просто наблюдал. Я к тому, ну да, хочется так немножко просто отметить эту часть тоже. Э -э вот. Ну, как бы, гендерное равенство и важность да, обо гендеров. Как бы один протест он поддерживал другое, да. К друг. солидарности тоже очень важно, насколько они друг друга дополняли, как это было круто. Наверное, опять на и... Да, и Петра, и Анатолия, да, и вижу тоже хочет добавить. Пусть уже тогда говорят. Ну, мне кажется, конечно, вот то, что как-то выскочило, лежало на поверхности, конечно, стереотип о том, что все-таки силовики, да, они там крутят, винтят, но они все-таки вежливо как-то это делают. Был такой стереотип у граждан. Никто не ожидал, что, возможно, такое брутальное насилие. Мне кажется, вот это тоже очень важный стереотип о том, что у силовиков белорусских есть какие-то тормоза, нормы, какие-то ограничители. Мне кажется, вот это главное, наверное, то, что лежит на поверхности, поэтому так сразу и не заметилось. Вот это то, что действительно просто шокировало всех. Вот, вот было ожидание, был стереотип, что все-таки силовики у них есть какие-то границы, они какие-то берега знают. Но вот то, как показал опыт, ничего подобного. И более того, да, вот это сегодняшнее мем, там, белорусская гестапо, это, в общем, недалеко от истины, как оказалось либо, да, Анатолий и Петр. Анатолий, давно уже руку сядет. Мы продолжаем говорить про стереотипы и, мне кажется, мы мешаем стереотипы экспертного сообщества какими-то народными стереотипами, там, партизаны, там, знаете, толерантные. Это разные вещи все-таки, там, нет, белорусы не толерантные. И там, когда снимают вот Показывают фотографии там Коранника и так, других людей с Кавказа, вот, типа вот они возглавляют жестокость. Нет, это люди просто пытаются не знать о том, что да, белорусы жестокие, они злопамятные, и я лично записываю всех врагов в блокнот, и нет ни одного, кем бы я не рассчитался. Это была прекрасная демонстрация разнокачественности. Нет, Белорусы не толерантны, это неправда. правда. Ну, касается конфликтности, Андрей говорил, вот этого элемента единицы, эмоциональной солидарности не должны как бы. Главное, этот стереотип, который останется, потому что сфера политики конфликтна политики будут бороться друг с другом, и это нормально. Это нормально для всех стран, мы тут как бы не являемся каким-то уникальным случаем. Вот. Ведь вопрос в том, чтобы вообще-то эту конкуренцию, борьбу с друг с другом вывести на какой-то как бы институциональный уровень нормальный, а не о том, чтобы ну, конфликт исчез. Нам как раз Лукашенко представлял наше общество как некое бесконфликтное полное единение радости э, с этими полями с пшеницей там я не знаю с чем со всем этим со всей этой фигней, вот как бы которую якобы все разделяют ну, этого не, нет и этого не будет вот, конфликт э, остается э, базовой характеристикой любого политического поля если мы там нам с этого самого знаете БТ там пишут Слово такое, добавляют несколько букв, получается избыто ругательное слово. Вот там показывают, как там во Франции, какой ужас, вот эти все протесты. Вы знаете, во Франции этот протест и драка с полицейскими, это институциональная форма вообще политики. Там это все нормально, у, у них как каждый год выходит кто-то, там сжигают автомобили, их там немножко, значит, полицейские полируют. И в следующем году все то же самое. Дело в том, что вот этот бесконечный протест улично является элементом французской демократии, старейшей в мире. Спасибо. Пока все, да? да. А, а, а, а, а, а те, кто вовремя, вовремя не будут давать на это слово, попадут в тетрадочку. Да? Ну, я вижу <свят> еще при... а, да, я, я я две руки поднятые. вижу. Uh -huh. Отлично. Ты просто... мою, мою еще посчитай, моя третья. 3, 3. В развитии вот этих тем, сейчас говорили про гендер и про силовиков, вы знаете, я в последние дни очень много общался с разными людьми, даже не по своей прямой, так сказать, работе, просто интересно было изучать реакцию людей из разных сторон на то что на то что происходит, в том числе и с людьми, так сказать, которые в государственной системе работают, общался. И меня очень удивило момент, то что, ну, как минимум два человека достаточно четко сказали, что а, грандиозная, то есть, что Лукашенко сделал две грандиозные ошибки, которые похоронили его а, перспективы, его избирательной кампании, то есть отвернули от него все население. Значит, первое это само собой, разумеется, токовид. А второе, это, то, это тот момент, когда он высказался о том, что президентом Беларуси не может быть женщина. И вот по отзывам даже вот людей, которые работают там, ну, я говорю, как минимум два человека вот именно вот в таком виде это сформулировали. Да, э, я пони, понимаю, что это ну, близко к правде и близко к истине. О стереотипах то как минимум, это разрушает стереотип о том, что в Беларуси существует патриархальное общество, Нет. то есть в глубоком и в широком смысле. Потому что а, ведь а, такими, такими высказываниями он а, даже Ермошину спровоцировал, публично с ним не согласиться. Понимаете, это же с этим же даже Ермошина вступила в спор. Да, и вот, а, значит, и. Но здесь же, да, как я говорил вот ранее, то есть сейчас вот эти все... Весь... Все попытки анализировать стереотипы наталкиваются на, значит, на кучу противоречий. И, возвращаясь к силовикам, да, то есть правильно было сказано, что огромную роль все равно сыграл мужской протест в то же время. Да? То есть мы видим свидетельство того, что у нас тут не патриархальное общество, но если положа руку на сердце говорить честно, как оно все было, то ну, множество видеороликов есть о том, что на улицах первые две ночи было сопротивление. И было серьезное сопротивление, да. И а, если бы в первую ночь просто разогнали силовики всех протестующих и не было вот этой мужской э, составляющей, а, то, скорее всего, во второй день уже бы могло быть просто ничего не быть. И то есть было бы как всегда. То есть ну вот этим э, в свою очередь как бы разбивается стереотип, что белорусы они такие милые люди. Всегда во всем всегда во всем мирный, это такие, такой коллективный драник, значит, который, на который приятно смотреть и который приятно трогать. И э, продолжение этой же темы, вот уничтожение стереотипа, кстати, вот, вот такой нашей всеобщей милости, значит, такой мимишности, да, это вот момент, опять же, то, что говорилось здесь до этого, что совершенно неожиданное. А, совершенно неожиданная жестокость и неадекватность силовиков, да. Потому что, как бы мы не хотели, эти силовики, это тоже белорусы. Это тоже белорусы. Я совсем недавно а, была. Мы. Мы. Да, это мы. Да, это мы. А, совсем недавно, еще относительно недавно, была так это, вот такая быстрая вот на... очень дискуссия острая очень дискуссия в Литве по поводу выхода книги о зверствах литовских полицаев, да, то есть в каждом обществ... для каждого общества это больной момент, когда мы обнаруживаем, что рядом и среди нас есть люди, которые могут вот такое вот творить. И вот мы как бы в этом смысле сейчас увидели, что мы мало чем от других отличаемся, хотя тема там зверств полицаев в Беларуси, например, тех же самых, она не очень раскрыта, например, у нас нет этого в коллективном нашем сознании, мы об этом не думаем и не сильно, опять же, заморачиваемся, опять-таки, по той простой привычке, что мы привыкли, что мы такие милые, значит, улыбчивые и хорошие, да, а оказывается, вот это вот все есть и... На понимание того, что мы какое-то исключение, это скорее вот тоже стереотип, который а, тоже разбился, а, вот и о действии силовиков, и а, о том, что у нас оказалось, что есть кому, а, в общем, им противостоять, и есть в обществе определенная, так, так сказать, энергетика для этого, а, поэтому как бы мы вот опять же просто... Возвращаясь к тому, что, что говорил в своей первой части, мы сейчас, когда вот анализируем все эти вещи, мы видим, что одна буквально накладывается на другую. И женский протест, который вроде бы нас гуманизирует и характеризует с лучшей стороны, идет просто параллельно, бок о бок, с такими достаточно жесткими а, и болезненными для нас, как общество, вещами, которые еще надо переживать и переосмысливать. Да, спасибо, Спасибо, Петр. А... Так, Вадим, ну, и, значит, э, Галина давно очень руку держит, э, и Валерия еще хотела, и Ольга, и Валерий Иванович. Давайте, так наверное, хорошо. в таком порядке. Ну, Давайте тогда, может быть, там, спасибо. оперативно, чтобы, да, все да, успели. Спасибо. я постараюсь быть краткой. Насчет стереотипов, то, что вот замечаю, вокруг чего идет, можно сказать, ну, нагнетание вот, разделения общества со стороны властей всегда, стереотип такой, что всегда протесты были связаны с оппозицией. И сейчас, а оппозиция в свое время всегда выступала вроде бы отделение от России. Я могу ошибаться, не так давно, я так сказать, в политике, но тем не менее, то, что сейчас слышно, протестное движение, теперь настоящее, Он пошли, вот, да, сегодня, оно тоже ассоциируется с оппозицией многими используя это для конфронтации, для разделения общества и говорят, что вот оппозиция, вот против России. У меня даже подруги мои из России, друзья, они пишут, только, не, типа, только вы не выступаете против России. То есть вот эти лозунги такие звучат, что все протесты сейчас, все они направлены против России тоже. Это один такой вот, чем манипулируют они. И этот протест, ну вот такой стереотип работает. Флаги. Все время вот этот стереотип, что флаг, бело-красно-белый флаг, он связан от БНР, все привозят эти стереотипы, было много крови, много умерло и так далее, и тому подобное, и вот на этом тоже они работают, на этом стереотипе разделения тоже граждан, на красных и на белых, как говорится. И вот что, как этот стереотип разваливается сейчас, вы знаете, очень порадовало, что выходили на митинги, были люди и с официальными флагами теперешними, и было много, вот сейчас сегодня я нашла там подборку фотографий тоже хороших, там Владимир Ценкер тоже нарисовал флаг, то есть вот этот стереотип работает, но он вроде как крушится, такой стереотип, что вот разделение э, по флагам, по признаку, кто люди, как они, где объединяются. Mm. Один из стереотипов, который вы вот тоже озвучивали, что сейчас очень много идет на местных регионах и даже успехи больше на местном регионе. Есть стереотип, что все шло, особенно у нас в авторитарном государстве, все указания идут сверху, и все смотрели на Минск. И, тем не менее, успехов, вот Гродно, по-моему, там в Витебске тоже я что-то читала, мэр выступил так достаточно лояльно относительно ситуации, там какие-то были еще маленькие такие успехи, не могу точно вспомнить. Но это работает, вот этот стереотип, он, собственно, поддерживается, его надо рушить, короче говоря, я не знаю, кем он поддерживается, мы сами так иногда мыслим, что вот надо в Минске бить, и работать только с Лукашенко а фактически можно работать с малыми группами. Такой есть политолог известный, вы знаете, Дэвид Эптер, который, он поскольку я там изучала вопросы диалога, так он говорил, что работать диалог лучше происходит в малых группах и в местных регионах. Местные регионы, они все вместе, им там сложнее увильнуть друг от друга. Там, как мы говорили в прошлые разы, что может быть, так сказать, гражданское порицание, если кто-то не прав. Вот этот стереотип, он, в общем-то, мы видим, что он рушится, что все идет из центра, а регионы только типа исполняют показивку. Он, он, в общем-то, рушится, и здесь, мне кажется, такой потенциал есть поддерживать такие вещи. И насчет партизанского движения партизаны белорусы я бы сказала, что надо даже лучше работать как партизаны. Я знаете, что это я думаю насчет Северинцев, что его не выпустили. Просто ну так случилось, что я послушала интервью. Анна Северинец там она давала, не помню кому, ну известному. Но самое главное, что она сказала, там задали вопрос. Э, вот нету лидера, опять же стереотип лидера в протестном движении, что нету лидера, и вот Павел мог бы этого возглавить. И она тут же сказала, что да, вот он выйдет, и все, на завтра его, извините, закрывают и продолжают ему, так сказать. Здесь, мне кажется, всегда есть такое вот, Осведомлен, значит вооружен. Как только протестное движение или там все эти протестующие или их лидеры что-то озвучивают, власти тут же работают на опережение. Какие-то вещи все-таки надо быть больше партизанами, на мой взгляд. Да, будем этом. партизанами, Галина, спасибо. Давай тогда, да, спасибо. идем дальше, да, потому что было еще много рук. Антон, напомни, кто еще был, помню, да, Валерия Валерия, Иванович, Ой, Валерия, Валерия. А, давай Валерия тогда, Валерия, да. Ольга. Да, у меня очень короткое замечание, но перед ним я хотела бы попросить всех наших гостей подключать микрофон. У кого-то сильно фонит. Ну да, думаю, в принципе, всех кто, всех, кто сейчас не говорят, можно быть вполне микрофон включать да, включайте микрофон, когда собираетесь говорить. А, мне кажется, так будет просто несколько, ну, удобнее и ну, неприятно. Ну, ну, это всем помогает, да. Уж у нас всех своих. Вот. я хотела да, в, в развитии вот дополнить, вот, мой личный стереотип, и не только, я думаю, что вот наше государство авторитарное, оно же патерналистское оно фактически вот централизовано занимается перераспределением и раздачей благ сверху донизу. И что мы увидели во время ковида и во время особенно избирательной кампании и после избирательной кампании или ее продолжения? Я даже не знаю, мы на самом деле она идет или она завершилась или она все еще идет. Похоже, что она все еще идет. Так вот, Благодаря очень-очень многим свидетельствам, которые мы слышали и во время подписной революции, и во время митингов, и, собственно, на практическом опыте убедились, и в этих листовках рабочих, авторитарное государство является паразитом, фактически. Оно само буквально является надстройкой, над деятельностью и творчеством людей. Люди делают все сами. И авторитарное государство занимается только тем, что присваивает себе плоды их труда. Вот что я увидела. А, и готова передать слово дальше. Валерий Иванович, по-моему, так? А, нет, нет, нет. Ольга Дрындова а, и, а, и, да. а, потом Валерий Иванович. Привет. Спасибо большое. Да, добрый день. Очень рада всех снова видеть после перерыва. Я к, сожалению, да, я, к сожалению, пропустила достаточно большую часть дискуссии, и я бы хотела задать вопрос очень конкретно, он не про стереотип, но хотя может быть и про него, но просто этот вопрос, извините, если вы уже обсудили, это, это очень важный вопрос, который меня в том числе здесь вот коллеги на Западе очень часто задают. Про вот этот nation building, которое все якобы сейчас наблюдают, то есть про это уже пишут статьи, и уже в экспертной среде, и в белорусской, и я уже видела статьи на английском и на немецком, о том, что это не просто протестный протест, ну, то есть протестное движение, да, оно как бы превращается вроде как у нас на глазах в какое-то вот ну, национальное строительство. Это, это, очень это очень интересно, наблюдать, потому что когда вот только зарождались эти протесты, да, вот если мы вспомним там, людей, говорящихся с Тихановским по регионам, да, то есть то, что говорили люди тогда в очередях, на, на, когда подписывались за альтернативных кандидатов, ну, и все те протесты, которые мы наблюдали в Беларуси в последнее время, там, Брест, движение матерей, все, все такое. Все-таки это больше было скорее что-то такое социально-экономическое, людей... Нет. Ну, и тот же этот самый в семнадцатом году... Туньяцкий протест, это имеется в виду, да? Я имею в виду, нет. А Закон о туньяцах, да. Туньяцкий протест, да? Там был элемент экономический везде, и там был элемент, да, то есть люди недовольны властью, людей мало денег, ну и люди были унижены, да, унижены этим вот тунеядством, унижены во время пандемии, унижены 80% там переписанными Лукашенко и так далее. Но все-таки это как-то не сразу было очевидно, что национальный элемент в этом есть. Даже в самом начале на митингах Тихановской, вот бел, червоны, белые стеги, я помню, еще шла такая дискуссия, вообще итились туда с ними, чтобы не дай бог не разделить вот общество на вот этих оппозиционеров и всех остальных, которые вроде как только что консолидировались вокруг слогана все, кроме одного. А в конце, то есть буквально за пару недель, все митинги просто буквально были ну, заполнены белочервоно-белыми флагами, что мы увидели после выборов, ну, что рабочие НТЗ и так далее, кричащие «Живи Беларусь!». То есть это все прекрасная картинка, я понимаю одушевление людей всем этим, но... Я задаю себе вопрос, ведь ведь условный рабочий МТЗ, кричащий живет Беларусь» и условный, не знаю, Губаревич, кричащий, кричащий «Живей в Беларуси. это ведь люди вкладывают абсолютно разный смысл вот в эту фразу, в этот флаг, вкладывают ли вот новое рабочие какой-то смысл в этот флаг, или это для них сейчас просто символ вот этого вот протестного движения. То есть насколько вы видите вот эту национальную составляющую, насколько она для вас sustainable, как бы долго, долго как сказать? Ну, да. Да. Да, да. Если можно, тогда просто я начну до да, ответа, как э, культуролог, действительно, э, еще очень, очень спасибо, спасибо за этот вопрос, потому что, кажется, очень действительно важная сейчас тема затронула. Э, конечно, было бы наивно верить, что вот, там, для всех, кто сегодня там ключит живые Беларуси, несет бочевые флаги, что для них это значит то же самое, что там, условно для, не знаю, для Губаревича и для северинца. Э, понятно, что люди, конечно, в принципе, находятся на, э, на разном как бы, понимании того, что для них есть эта идентичность, э, как они, э, что они в это вкладывают. И мне кажется, кстати, это характерно не только для белорусского общества сейчас, но и для разных обществ в целом. Наверное, там, слову, там немецкие, не знаю, рабочие, рабочие немецкие интеллигенты, они тоже -то по-разному по по национальные вопросы для себя осмысляют, что, в общем, не мешает им при этом быть однозначно единой нацией. Мне кажется, действительно важно, ну, конечно, с одной стороны, не впадать в эйфорию и не думать, что сейчас произошло, это все уже, мы готовы, сформировали нацию, все, что мы долго ждали, вот уже сразу случилось. Конечно, нет. Но и в то же время очень важно не забывать и вот не, не недооценивать эти достижения. Потому что, конечно, еще предстоит огромная, как мне кажется, работа для, для гражданского общества во многом, повод наполнению ценностному тех символов и того, что сейчас широко распространяется в обществе, потому что, я думаю, через какое-то время все эти люди тоже начнут интересоваться, а что это за символы, а что это за лозунги, когда это возникло, а что же мы такая вот, люди ощутили единство, но еще не до конца понимают, в чем же оно заключается. И вот это единство его, конечно, еще предстоит и осмыслять, и думать над этим, и, конечно, это будет долгий процесс, но мне кажется, здесь просто есть какие-то ключевые вещи, например, вот уже несколько раз видно, поднимался вопрос флагов. И да, как и Галина в том числе упоминала, да, были люди с красно-зелеными флагами, я вот лично сам вчера с удовольствием фиксировал э, человека, который вообще у него даже на одной удочке были оба флага надеты. Это все замечательно и хорошо показывает обществу, что, в общем, никого тут не разделяют и никого ни за какой флаг тут не побила толпа. Но в то же время, но как бы, однозначно, надо сказать, конечно, нет такого, что вот там пришло, не знаю, 50, 50 на 50 э, Бащебе или красно-зеленый. Нет, как бы протест однозначно белый-красно-белый. Белый, и оказалось, что даже те белорусы, которые, может быть, э, не, не считали для себя всегда белый-красно-белый белый флаг своим символом, оказалось, что когда надо протестовать, белорусы прекрасно знают, какое, какие флаги и лозунги у протестов. Э, это, может быть, тоже такая да, партизанщина, которую оказалась, все, э, все знали. И вот если, там, если бы «Игре престолов» только Таргарианы наивно думали, что все там ткут их флаги и про это думают, а у оказалось, у протестующих правда в нужный момент достаточное количество БХБ-флагов, как бы это не только было надеждой. А, да, Валерий Иванович, Анатолий, и, может быть, кто-то еще по этой теме, по идентичности тоже захочет высказаться, я, конечно, с удовольствием тоже послушаю. Можно говорить, да. А, да, добрый, да вечер. добрый вечер всем. Я по поводу стереотипов. Ну вот вы знаете, вот этот стереотип, что э, Беларусь патриархальная страна. Не кажется ли вам, что э, этот стереотип был с самого начала именно стереотипом? Потому что, э, ну какая Беларусь патриархальная страна? А, Беларусь нерелигиозная страна. Беларусь – страна, прошедшая этап индустриализации, традиционного общества практически ничего не осталось. И смотрите, вот такой показатель Беларусь один из мировых лидеров по количеству разводов. Где-то свыше 40% браков в Беларуси распадаются. Это очень важный признак, скажем так, самостоятельности женщин. И это очень важный признак того, что Беларусь ну, не, совсем не, не патриархальное общество. А второй э, стереотип, вот Анатолий сказал, что разрушен стереотип о необходимости э, единого кандидата. Как на мой взгляд, избирательная кампания подтвердила как раз, что общество хотело единого кандидата. И когда-то оказалось, что главные фавориты на этот статус... Чехановский, Бабарика, Цыпкала просто их убрали. Общество просто взяло и вынесло Светлану Чехановскую на статус единого кандидата. Причем при ее сопротивлении э, насколько насколько то сказать э, было очевидно, что только кандидат, э, который объединит весь протестный потенциал, может победить Лукашенко. Поэтому э, выборы подтвердили. подтвердили ту версию, что единый кандидат – это первое важное условие для победы над авторитарным лидером в авторитарном государстве. Спасибо, Валерий Иванович. Да, после вашего слова да, про, про, про разводы, я вспомнил старую шутку про то, что однополые семьи – это очень наши традиционные вещи, у нас все, все выращены мама и бабушка, это нормально. Кто еще поднимал руку Анатолий, да? Да, микрофон нам нужен. Да, включил микрофон. Я, он, он, вижу тут, во-первых, завязался спор о том, нужен ли опять или нет единый кандидат. Да, не разрушенный стереотип. А вот я думаю, это чепуха, не нужен. Нафиг он нужен? А, аргументировать дальше не буду. Могу об этом как бы рассказать очень долго. Во-вторых, значит, формирование нации, э, кратко, я помню об этом статьи в 2006-2010 году и так далее. Они время от времени появляются после каких-то акций протеста. Я думаю, что э, вот это строительство нации – это долгострой, это стройка, которая, которая никогда не закончится, вот. И поэтому, ну да, мы можем как бы, добавлять какие-то новые аргументы в пользу того, что она формируется, и эти аргументы будут иметь вес, но это строительство нации вещь такая, которая, повторюсь, никогда не заканчивается, и более того, нация как-то меняется, она адаптируется к новым обстоятельствам. Вот замечания. Да, ну, согласен. Я бы сказал, строительство нации заканчивается только, если это мертвая нация как я бы там, не знаю, про не греков, все, как бы закончился формирование. Это может другие дело. А что ну, насчет единого кандидата, вы знаете, был эпизод в борьбе за независимость Соединенных Штатов против Британии, когда пленные американские солдаты их допрашивали, британцы говорили, мы хоть за королеву воюем, вы-то за кого? Так вот, я понимаю, что Валерий говорит о том, что нужно тело короля. Но а, можно и без него, на самом деле. Поймите, это ведь очень просто понимается на примере нашей революции. Может быть, бабарика мы меняем его на кого-то еще, на Тихановскую, Тихановскую на кого-то еще, на безумный координационный совет. Какая разница? Более того, я читал последние тексты о том, что в принципе в малых странах парламентская демократия, она более эффективна. Это значит, что без тела короля. Ну, вы подтверждаете мою версию. Помните эту историю про жену Сергея Николюка? главный бренд на человека повесить, а фамилия действительно не у нас даже не спор, возможно да. это как бы разное понимание. Ну, э, ну да, мне кажется, вы совершенно, совершенно, совершенно говорите об, об, об одном, то есть о, о том, что в общем-то единый кандидат народу нужен, а кто ему будет, как он будет выбран, вообще не принципиально, это происходит иногда совершенно спонтанно, это, длинное праймарис разные ситуации. Да, когда он нужен, реально, его народ быстренько выбирает, вот да, и техноскую, значит, при да, некотором, как раз прилевают, если некотором сопротивлении, не без этого. Да. А, Вадим. А... Но у нас остается 15 минут, просто еще один вопрос, насколько я понимаю. Ну да, мы отлично уходим в дискуссию такую живую, тоже хорошо. Друзья, что касается э, дальнейшего нашего плана, у нас, очевидно, нет на него времени. Ну, как-то ясно было с самого начала, что переполненные впечатлениями мы, очевидно, не двинемся дальше. Я прошу... Тех, кто готов что-то сказать очень быстро по поводу дальнейших действий, какие-то а, особенно а, такие мысли, которые, может быть, не встречались или встречались, коротко сформулированные, пожалуйста, выскажитесь. Петр, я вижу. Да, да Петра, Руху, Давайте продолжать. А, можно говорить? А а а я нет. почему напросился первым? Дело в том, что у меня нет ответа на этот вопрос. Поэтому я... Такие краткие рекомендации стейкхолдерам. Значит, менты, сдавайтесь, протестующие, будьте оригинальны, изобретательны и продолжайте все это. Все. Кратко и а, спасибо. спасибо большое, да. А, Петр Кузнецов. <связать> а, кратко и быстро, значит, Хочу сказать, что, во-первых, надо продолжать делать то, что делается сейчас, потому что коридор возможных действий для общества сейчас очень узок. Угроза возобновления насилия существует. Лукашенко показывает, что он, ну, в общем-то, на другие методы не способен. Вместе с тем, как бы система, она уже трещит по швам просто просто. Под, давлением, под психологическим давлением этих протестов. То есть первое, что надо делать, это надо продолжать делать то, что делается сейчас. И второй важный момент, который ну, я хотел бы сказать, вот э, Координационный совет сегодня объявил, призвал всех белорусов отзывать своих депутатов с, э, из парламента, из местных советов и прочее, и прочее. Вот я лично считаю, что это большая ошибка, Потому что их не надо было бы сейчас отзывать, на них надо было бы сейчас давить, чтобы они на уровне парламента, какой бы он у нас ни был, значит инициировали пересмотр президентских выборов. Потому что это все-таки орган, у которого есть полномочия объявлять избирательные кампании. Они, конечно, там все марионетки, но все равно... Но прежде, чем их отзывать, их можно было бы хотя бы поставить перед выбором. Либо вы уходите, либо вы выполняете волю избирателей. А вот это могло бы быть сейчас, могло бы быть такое сейчас осмысленное политическое действие. Все. Спасибо, Петр. Если у нас еще поднятые руки, Антон. Может, Петр Рудковский как спикер? Да. Что-то. Да, да, я хотел бы так на, уже, поскольку к завершению мы идем, одну такую важную ремарку, важную рефлексию, что э, определенный успех этого года, успех гражданского общества, демократических сил, белорусского народа, он есть. Я думаю, что никто э, внутри и извне не может этого отрицать. И э, я считаю, что э, почему этот успех стал возможным? Что белорусы и лидеры, и не лидеры отошли от очень плохой парадигмы. Парадигмы готовых рецептов, парадигмы установки на панаце, панацею. То, что, например, выйдет 100 тысяч человек, будет освобождением или появится единый кандидат, будет освобождение. Или там будет забастовка, масштабная забастовка, будет освобождение. Нет панацеи. Но есть панацея на, э, на вечное существование режима. Это ничего не делание и э, ожидание на волшебную палочку. Вот если ожидать на волшебную палочку или сделать установку на одну, единственную какую-то панацею, да, тогда режим, он даже в 23-24 веке э, будет вполне хорошо существовать. Люди поверили в силу и действенность, эффективность малых шагов. Делаем то, что мы можем, без гарантии успеха. И вот когда действительно эта ментальность нач начала распространяться, Благодаря и Бабарика, который вот эту философию как, как, транслировал, благодаря этому объединенному штабу, тогда действительно эффект очень ощутимый, очень виден. Другой, другая вещь, то, что в ближайшее время, скорее всего, не наступит радикальных перемен. Но если будем действовать согласно вот этой философии, что делаем то, что можем, даже если это центы, даже если это копейки, Копейка в копейку делает рубль, рубль делает потом миллион. И из этого действительно может, э, может не в течение месяцев, но в течение года, полтора, двух, трех лет. Это тоже будет хороший успех, если, если может быть не сразу, но все-таки получится перейти к реальной демократии. Но этот рецепт состоит в том, что ценить э, вот эту философию малых шагов. Дякую Дякую. А, еще Андрей Лаврухин пишет тоже очень кратко, мог бы сказать. По слову тоже хотела бы сказать еще. Я хотел бы сказать, что значит, мне кажется, здесь важно удерживать рамку взаимодействия Это двух значит, таких движений протестных. Первое, связано с политическими требованиями. Они действительно совершенно верно являются задают... Масштаб и, в принципе, это э, та сила, того притязания, та планка, которая должна сохраняться. Ни один из пунктов не выполнен. И это не должно как-то, да, так сказать, вот, э, в наших благодушных там, и радостных настроениях э, реальность отсутствия достижений по этим максимальным, глобальным, как говорили, рабочим э, пунктам. Э, это первое. Но второе очень важное. Вот эта готовность к каким-то компромиссам со стороны власти, если вот эта переговорная или иная какая-то площадка начнет, КС или какая-то другая начнет работать, крайне важно достигать каких-то результатов на менее глобальном уровне, да? чтобы это были какие-то пространства свободы достигнуто и расширено по возможности. Да? И э, еще лучше институализовано каким-то образом, ну вот я, например, говорю на конкретном примере с образованием, если будут даны послабления и более благоприятные условия для создания частных школ, если будет, э, да, института э, репетиторства и свобода в плане, э, вот, значит, э, индивидуализации образования и так далее, это будет уже очень важное большое достижение, которое с нами и останется. Да, то есть, которые мы будем понимать, как наше, э, наше достижение, если их не будет напротив, и мы все уйдем вот в этот э, значит, э, нереализуемый сценарий больших глобальных протестов э, за глобальные вопросы, и мы их не достигнем, наше разочарование может вогнать общество в депрессию, которая, в общем, ничего хорошего не принесет. Вот. Надеемся, что обойдемся без депрессии. Галина, давай я только кратко, пожалуйста, если можно. Да. Вот, я, буду я буду самой краткой из последних выступающих, обещаю. <смех> Смотрите, чего вчера не хватало на площади. Мы сказали, что лидеров нет, народ лидер, но люди все равно хотят вокруг чего-то объединяться. И затронули лозунг «Живе Беларусь». Этим лозунгом может манипулировать даже власть, потому что Беларусь, она живет. Каждый вкладывает свой смысл в этот лозунг. То есть «Живе, Беларусь» — это не лозунг для протестного движения, для продолжения, на мой взгляд. Но вчера не хватало реальных лозунгов. То, что вот Андрей говорит, именно политические требования. За что люди выступают? И причем не протестовать против лучше всего. Вчера тоже это услышала среди людей простых. А за что? Вышли протесты? За что? Ну, это вот я коснулась насчет лозунгов, когда все замолкали, и непонятно было, а дальше что делать. И тут звучат песни военных лет, а люди не знают, что это за песни. Мне приходилось там им говорить. Но неважно. Следующий вопрос – это счет... Нет, мы Обещали быть краткой. Диалога что? Мы обещали быть краткой. Да. Ну, Вадим, ты меня задерживаешь. Короче говоря, получается, что диалог в малых группах. Мы говорим о маленьких шагах и ожидаем, что вот Лукашенко пойдет на большой диалог прямо сразу. Получается, что он идет, и я согласна, что выходить, возможно, на уровне министерств, на уровне всевозможных других, на уровне парламента, на уровне судов, прокуратуры специалистам, чтобы именно маленькими шагами достигать ну, своих каких-то вопросов решать. и Возможно, тогда это будет раскол элит, уже властной элиты. Все, спасибо. Спасибо, я вспомнила, если говорить о конкретных политических лозунгах. Вспоминаю вчерашний лозунг Лукашенко в автозак. Очень кратко и очень конкретное, по-моему, политическое требование выражено. Я спасибо, да. а, раз, а а она, вопрос, она... как он сработает, так сказать, Нет, Это уже, да, по-моему, рука была, да? Может, еще у кого-то, не знаю. Может, еще у кого-то, Антон? У меня еще один маленький, и все. Mm -hmm. Ну, я, может, и буду завершать, или ты кто? Mm -hmm. Ну, давай тогда, раз Анатолий еще хотел, я просто хочу завершать, тогда, Анатолий, давай. <г aşk>. Um, да, я хотел бы сказать, что на самом деле изменения, которые происходят, они по-своему необратимы, и в том плане, что даже если мы не придумаем позитивных лозунгов, и поднимем ручки, и сдадимся. А, машину не остановить уже, то есть она уже несется на всем ходу, и машина называется история. Она над всеми над нами подшутит еще. Поэтому прогнозы здесь, может быть, не очень как-то действительно стимулирует общественную дискуссию, а, Смысл в том, что все равно происходит процесс дисперсии власти. Вот, она сейчас переходит, видимо, на более низовые уровни, он там бегает с автоматом, а местные столоначальники, они как-то пытаются встроиться в новую ситуацию и не знают, как им в реальности поступать. Что касается позитивных лозунгов, позитивной программы, это, видимо, время... Еще наступит для этого, но она еще не наступила. Вот так бы я хотел завершить. Спасибо, Анатолий. Ну что, кто-то еще хотел бы добавить или Валерия, как ты хотела напоследок? Да, я хотела бы чуть-чуть вот по поводу развития паразитарного характера этого авторитарного государства. Сказать, что именно здесь, вот смотрите, оно видит, что, в принципе, само оно выражено в административных зданиях, которые протестующие почему-то должны хотеть захватить, хотя что там кроме чиновников и пыльных бумаг вообще имеется, а, а, какие-то символы, вот там как-то обороняется, и фактически все, что она делает, она оно обороняется административно. В одном из этих зданий находится кнопка перезагрузки. Вилло. Да, словно в них что-то находится. И а, мне кажется, что здесь один из а, возможных, или не один, конечно, а множество возможных потенциальных путей, это отказ от подпитывания своим трудом, своей инициативой вот этого вот подчинения этим административным зданиям. Это может быть и в образовании а, реализовано, ну, просто отказом писать эти планы и сдавать отчеты. Это может быть реализовано и в производстве, потому что вся власть вот этих административных зданий а, состоит в контроле на документооборота. Ну, да, вот сейчас, э... Спасибо, ты сейчас добавила про административное здание, и, конечно, тоже очень важный момент такой э, зафиксировать, это э, вот то, как вчерашние новости, значит, э, про, это, я, про якобы не несостоявшуюся значит, взятие э, достаточной независимости, насколько одержают архаичный характер власти. А, то есть, ну, понятно, что власть, конечно, совершенно просто выдала свои собственные фобии, никак не основанной, и совершенно не собирался обрадоваться независимости, как он нужен. И, по-моему, скорее, наоборот, мы увидели, особенно в регионах, когда люди выходят протестовать на площадь, их местный полком зовет, мол, давайте пойдем в бактовый зал, в здание, в наш старый формат, давайте там поговорим. Люди говорят, нет, нам не надо, ваше здание, вот не хотим даже по приглашению, давайте вот здесь на площади поговорим. Захватывать улицу гораздо интереснее и красивее, чем захватывать какие-то административные здания. это архаичность власти, она как правильно сказал Анатолий, это вот такой каток неизбежной истории, которая архаичная, она ж отмирает иногда просто потому, что становится слишком архаичной. Ну что, тогда выглядит так, как будто мы на такой позитивной ноте можем да, да, потихоньку завершать. Нет, не потихоньку, прям завершать. Прямо, прямо завершать, тогда спасибо всем за участие, был очень рад снова всех видеть после этого выбранного перерыва. Спасибо всем за комментарии за на наше обсуждение Girls Power and Boys Power. Uh, спасибо еще раз всем и до новых встреч. Я думаю, нам еще осталось много чего, что обсудить и про будущее, и про планы, и про достижения. Поэтому еще, как всегда, тем для разговоров много. Следите за анонсами. И мы надеемся друг для друга, что их станет еще намного больше этих тем для разговора. Да, Все. Отвечаю. Огромное спасибо. Всем. А, всем, пока. Пока, всем. О, всем спасибо, всем всего хорошего.